Зина Ковалева, у меня вопросы по семинару астральной энергии. Скажите, можно ли входить в состояние астрала каждый день? Да. Скажите, можно ли один вечер перед сном представлять себя синим, забирать, а в другой в огненном? Да. Или выбрать одну из практик? Можно и так, и так. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из своей книги. Хорошо, с удовольствием это сделаю. Вот книга. Открываю любую страницу, попадаю на слово семья. Видите, семья. Читаю первое, что появится. Один из самых важных элементов семьи это равенство. Обидчивость, манипуляция, целью которой является доказательство своего превосходства. Нужно всегда следить за равенством, так как его отсутствие приводит к разрыву отношений. Равность необходима только в семье, если в семье присутствует эксплуатация, то в дальнейшем это приводит рано или поздно к конфликту, равноправие невозможно, если нет обязанностей, старайтесь, чтобы у всех в семье и у взрослых и у детей были свои обязанности. Хочу дополнить, если любишь, то не используешь, а если используешь, то не любишь, старайтесь друг друга не использовать в наглую. Надежда Самарская, подскажите, пожалуйста, когда можно кушать, если днем держишь пост? До захода солнца ничего не есть, или до 8-18 часов, или до утра. Вообще пост держится от утра и до утра, ровно сутки. А так, что это у вас за пост? Утром начали, утром кончили. С утра на следующий день, вот ночь нельзя есть. Пост соблюдается и утром, и ночью. Андрей Андреевич, подскажите самый быстрый метод поднятия тонов. Самый быстрый метод поднять тонов звучит так. Радуйтесь, прямо вот так делайте. Ах, какой прекрасный мир. Ах, как все прекрасно. Ах, и самый простой способ их погасить. Почему это плохо? Почему? Почему же так? Слово почему? Гасит она. И слово восхищение, Ах, поднимает она. Ах, как хорошо. Ах, как прекрасно. Вот это, да, вот как мне нравится. Супер. Как же мне хорошо. Ходите целый день, как намаханный, и говорите, ай, какой красивый столик, ай, какие красивые палочки, ну, как мне нравится, ой, какой прекрасный вечер, буду тащиться. После этого сидите на лавочке на улице и говорите, тащусь, так хорошо, и контролируйте выделение вашего тепла, радостного.